Будущее российской армии и обороноспособность страны обсуждали на этой неделе в президентской в Сочи. В течение нескольких дней президент принимал доклады по всем направлениям гособоронзаказа всех родов войск. В подобном формате еще в июле обсуждались вопросы сухопутных войск. И именно тогда было принято решение такие совещания сделать постоянными. Но настолько масштабным по кругу обсуждаемых вопросов и представительным со стороны профессионалов, вот этот разговор был впервые. Впервые за один стол сели командующие войсками, руководители оборонных предприятий, главные конструкторы ведущих ЦКБ. На этот раз речь шла о будущем ракетных стратегий космических войск, военно-морского флота, военно-воздушных сил. Развитие вооружений и переоснащение армии самым современным оружием находится под личным контролем президента. На карту поставлено будущее нашей армии, поэтому важна любая деталь. Сегодня на эти программы выделены огромные деньги, ведь за 10 лет бюджет Министерства обороны вырос почти в 4 раза. Но и задачи поставлены амбициозные. Государство выделяет эти деньги для того, чтобы обороноспособность была обеспечена надолго и на длительную перспективу на длительную историческую перспективу конечно среди достижений наших конструкторов сегодня немало уникальных и секретных разработок и все же о том какое оружие уже поступает сегодня в наши войска расскажет константин рожков в старой военной техники Россия на пороге самого масштабного в новейшей истории перевооружения. Современные танки, самолеты, корабли уже поступают в войска, на что именно потратят колоссальные деньги. С 2020 года российская армия получит 2300 танков, более полутора тысяч самолетов и вертолетов, 100 боевых кораблей и подводных лодок. Это будет новейшая военная техника, разработанная с учетом последних достижений отечественной оборонки. На самое масштабное, современное СССР, перевооружение потратят 20 триллионов рублей, 570 миллиардов долларов. Предприятия ВПК, которые еще недавно простаивали, сегодня работают на предельных мощностях. Период относительного спокойствия он проходит. И возможно, что к 2020 году мы будем находиться в очень неуверенном мире, где будет, возможно, очень много конфликтов с разных сторон. И поэтому у нас не так много времени для модернизации. Флот, который выходит в море только по праздникам, остался в прошлом. Теперь каждый год на боевое дежурство будут вставать новые боевые крейсеры и корветы. До 2020 года построят 8 новых атомных подводных крейсеров класса «Борей», способных погружаться на глубину, равную высоте Останкинской телебашни и три месяца находиться в автономном плавании. Первые образцы уже спущены на воду. В январе на вооружение ВМФ уже поступил стратегический ракетоносец Юрий Долгорукий. В следующем году, в ближайшее время, Должны поступить еще две лодки Александр Невский и Владимир Мономах. Новые подлодки оснастят самыми убойными на сегодняшний день ракетами типа «Булава», которые могут нести ядерный заряд. Они способны проявить самые современные системы ПРО, в том числе те, что так настырно размещают в Европе американцы. Когда, например, боеголовка летит, уже входит в атмосферу, она совершает какую то маневр, сходит с траектории, а входит, например, в нее. Это технически возможно. Вот, вот это практически исключает возможность перехвата. Собственную территорию прикроют новенькие зенитные комплексы С-400 «Триумф», которые пока не идут даже на экспорт. С их помощью можно сбивать в том числе американские самолеты «Стелс», которые для российских военных давно перестали быть невидимками. Во времена Холодной войны натовцы больше всего боялись «Сатаны» — Советские межконтинентальной баллистической ракеты. У нее было только одно слабое место — запуск из шахты легко отслеживался. Новое поколение ядерных боеголовок перевели на колеса. Комплексы РС-24 «Ярс» способны нести заряд, равный 67 бомбам, сброшенным на Хиросиму. Выходя на орбиту, боеголовка распадается на десятки ложных целей, приводя ПВО противника Полное смятение. В конце октября текущего года были, была проведена внезапная проверка РВС. Она показала, что войска находятся в высокой степени готовности. С полигонов, расположенных в разных регионах Российской Федерации, было осуществлено два пуска межконтинентальных баллистических ракет. И в установленное время они поразили, успешно поразили условные цели на Камчатке. Малейшие телодвижения со стороны предполагаемого противника будут улавливать на радио. В авиационных станциях типа Воронеж всего их будет 7. Та, что уже сейчас стоит в Армавире, в августе этого года засекла пуск израильской баллистической ракеты в Средиземном море, которую многие тогда приняли за начало вторжения в Сирию. Что касается в целом сплошного радиационного поля Российской Федерации, как я и обещал, мы к 2018 году эту работу завершим. И к 2018 году у нас будет сплошное радиационное поле Российской Федерации границы. 90-е российские военные пилоты летали в 5 раз реже своих американских коллег. Сегодня на подготовку летчиков горючего не жалеют. Вот только пока мы восстанавливали показатели налета, наши ближайшие конкуренты успели уйти далеко вперед в техническом оснащении. Соединенные Штаты, как известно, у них уже стоит на вооружении истребитель пятого поколения F-22. Вышли уже на такую финишную прямую в разработке и уже фактически поставки серийных самолетов F-35. Поэтому России однозначно нужен свой ответ. Этим ответом станет первый отечественный истребитель пятого поколения Т-50. Он будет на 2 тонны легче в полтора раза быстрее, что немаловажно, на 30% дешевле своих американских и европейских аналогов. Уже выпущено 5 опытных образцов. И за горами серийная сборка. А это новый стратегический бомбардировщик, тоже пятого поколения. Чем-то напоминающий космический корабль. Он по своим техническим свойствам станет принципиально новым летательным аппаратом. Всего в 2020 году году у нас должно быть поставлено войска новейшей авиационной техники порядка 1600 единиц. Таким образом, планируем, что новейшей техники будет оснащено 70% нашего Парк воздушных судов. Главный посыл президента, чтобы все новейшие разработки как можно скорее переносились с кольманов конструкторских бюро в цехах серийной сборки. В смысл программы перевооружений колоссальных трат, которые за ней стоят не только в том, чтобы поставить новые самолеты или танки. Со временем любая даже самая современная техника устареет. Россия, как и СССР, должны поставить на поток производства технологий. Первые сдвиги в этом направлении уже есть. Недавно российскими учеными была запатентована разработка первого в мире робота БТР. Управляясь. У вас с помощью дистанционного пункта. Константин Рожков, Алексей Панасевич, Алексей Красиков, Пятый канал.